Большая битва грядет. С таким заголовком специальный материал вышел на британском издании The Guardian. Украинские силы готовятся к самой интенсивной фазе. В материале подчеркивается, что в принципе Европа не видела ничего подобного со времен Второй мировой. То, что нас ожидает, это действительно самые ужасающие события, которые как бы еще впереди. То есть сейчас идет только подготовительная фаза. В этом выпуске попробуем разобраться с этим материалом, насколько это все соответствует действительности и стоит ли нам ожидать тех самых решительных, маневренных действий и с какой стороны. Как вы знаете, одним из, ну, что называется, таких вот базовых начал моего канала является контрпропаганда, деконструкция определенных нарративов. Поэтому сегодня мы с вами будем разбирать Фильм, который вышел на американском телеканале, называется он «Путин и президенты США». Такая вот документалка, в которой выступают различные официальные лица, госсекретари США, бывшие нынешние советники президентов. Но вы знаете, посмотрев этот фильм, а его можно посмотреть в открытом доступе, ну на английском языке, здесь вы в принципе видите и название, и ссылки можно при желании скинуть. Так вот, возникает ряд вопросов, которые мы сегодня с вами кратко разберем, и вы удивитесь, как же все легко вскрывается. Ну и, наконец, в том числе сенсационные новости сегодня из США о том, что Китай буквально готовится, и военные действия между США и Китаем могут начаться в течение двух лет. Причем, такие заявления периодически, что называется, можно услышать из уст каких-то фриков на ТВ-шоу, да, там, на российских или на американских. Но здесь заявление от действующего американского генерала, причем это записка, которая попала к прессе. В общем, есть что разобрать. Ну что ж, заставка, и мы начинаем. Я вынужден в очередной раз напомнить, так как Google и YouTube решил блокировать все мои каналы, вы возможно смотрите этот выпуск на какой-то другой платформе, а может быть и на YouTube, где добровольцы продолжают перезаливать мои ролики. Так вот, чтобы получать информацию с официального канала, на всякий случай, потому что всякое бывает, да и эти каналы на YouTube также могут снести, я в очередной раз прошу вас подписаться на мой официальный телеграм-канал. Он называется Дмитрий Никотин, он верифицированный. Мы, кстати, вместе с вами преодолели отметку в 500 тысяч участников на канале. Вы можете попробовать отсканировать этот QR-код, если вы смотрите выпуск на например, телевизоре или с компьютера, можете найти мой канал в поиске. В общем, вбивайте «Дмитрий Никотин», находите официально верифицированный канал. И бонус. У нас в Телеграм-канале во время акции в мою поддержку запустился самый настоящий новый формат. Люди со всего мира делятся различными историями, в том числе и историями с Украины, что, в принципе, наверное, сейчас крайне, ну, наверное, важно для поддержки людей. Письма. Да, у нас э, получилась э, самая настоящая такая вот рубрика. Отдельная, уникальная. Письма с Украины, письма с Запада, с России. Я выборочно публикую, которые, на мой взгляд, интересны. У нас и от э, украинских полицейских был ряд публикаций. Ну, а по поводу цензуры, несколько подписчиков моего канала поделились своим мнением. Те, которые работают э, в «Силиконовой долине», также в Телеграм-канале были опубликованы эти публикации. Вот «Цитадель зла» и у нас еще была одна публикация. Она связана и с Илоном Маском и публикацией вот тех самых секретных файлов Твиттера. В общем, есть что почитать. Подписывайтесь, чтобы всегда быть со мной на связи, чтобы мы с вами просто не потерялись. Ну что ж, теперь давайте дальше по выпуску. Итак, «Долгая война», доклад тренда. мы с вами еще будем разбирать. И, наконец-то, самая публикация «The Guardian. Большая битва». Если мы с вами посмотрим на карту, то мы с вами что можем узнать? Сейчас у нас, вот казалось бы, позиционный тупик уже долго продолжается. Есть на небольших участках фронта, где перехватывается инициатива. Причем сейчас с российской стороны это попытки на угледарском направлении... Небольшие продвижения на запорожском направлении, продвижение вокруг Солидара и вокруг Бахмута. Но, конечно же, это не какие-то маневренные действия. И многие задаются вопросом, по какому сценарию дальше будет развиваться конфликт. То есть есть различные версии. Ну, например, если проводить историческую аналогию, такой вот позиционный тупик Первой мировой. Мы часто к этому в выпусках возвращались. Но есть и другая точка зрения. Она была опубликована в издании The Guardian. Итак, основные тезисы из этого материала. Что третья фаза конфликта, это будет тотальная битва за решающее преимущество с использованием мотопехоты, артиллерии, авиации и даже, возможно, морского десанта. Мир не видел ничего подобного с 1980-х годов, потому что здесь сравнивается ситуация с Ираном и Ираком. Я бы, честно, здесь уже сразу прокомментировал, что Иран-Иракская война, на мой взгляд, все равно близко даже не стремится с тем, что происходит сейчас. Ну и дальше авторы подчеркивают, что Европа не видела ничего подобного со времен Второй мировой. А среди украинских сил, здесь уже авторы материала ссылаются на свои источники, растет чувство безотлагательности и отчаянной необходимости перехватить инициативу и первыми перейти в наступление. Таким образом, упредить наступление со стороны России. Но есть и разочарование от того, что у них нет инструментов, необходимых для выполнения этой задачи. Вы знаете, здесь ведь мы с вами можем вспомнить заявление главкома ВСУ Залужного, который говорил, что ему для победы необходимо 300 танков. Так вот, 300 танков-то уже собирают. Украинский посол во Франции, он заявил о том, что суммарно Украина получит 321 танк. Это включая польские танки, включая те самые Леопарды, включая американские Абрамсы. То есть, если все это сложить... И, естественно, это все будет не одномоментно, хотя здесь информация сегодня в том числе публиковалась о том, что якобы леопарды уже замечены. Никаких пока видеоподтверждений нет, мы можем фиксировать переброску леопардов уже на территории Польши, но ну, они там изначально и находились, но могут поближе там границы перебрасывать. В общем, посмотрим, я бы пока не торопился. Различные оценки, это где-то в течение трех месяцев должны поступить леопарды от Германии. Польша это может сделать раньше. Но Соединенные Штаты вообще здесь не торопятся. Поэтому абрамсы, может даже, даже я не исключаю, что к весне там могут не появиться. Но посмотрим. Американцы на свои заявления, вы знаете, мастера. Они про абрамсы говорили, что нет-нет, даже не рассматривали. А потом вот так вот раз и абрамсы появились. Далее, по материалу. Где же решится исход вот этой третьей фазы? Здесь э, все сошлись авторы, которые представлены были в материале, что на южном направлении. При этом со стороны ВСУ здесь является прорыв на Мелитополь, со стороны российских сил здесь обрисовывается, получается, прорыв в сторону Запорожья. То есть никто не рассматривает форсирование Днепра, но рассматривают возможные высадки морского десанта. Вы знаете, если честно, вот сейчас спросить мое мнение, верю ли я в возможность полномасштабной высадки морского десанта, я бы сказал, что нет. Ну, опять же, авторы британского материала ссылаются на данные, там, свои какие-то развед источники у них есть. Посмотрим. Далее. Они считают, что украинская разведка, во всяком случае, так докладывает, что Россия может продвинуться к востоку от Гуляй-Поля и на стыке между запорожскими и Донецкими фронтами вместе под названием Большая Новоселовка. Мы, опять же, разбирали с вами... Много раз эти участки, вот здесь есть Великая Новоселовка, то есть, э, ну там перевод, да, вы знаете, я здесь могу согласиться, это направление является вполне себе приоритетным, потому что здесь нет каких-то серьезных, естественных преград, то есть здесь нет каких-то рек крупных, нет какой-то болотистой местности, здесь нет угрозы с фланга, это позволяет в том числе заставить украинские силы покинуть районы. Возле Донецка, если начинать наступление вот от Угледара и на север, если там Великую Новоселовку и дальше на север. Но, опять же, в принципе, здесь сценарий довольно очевидный. Их мусолим уже да, долгое время, но пока все сходятся именно на этом. По поводу Лукашенко, кстати, по поводу участия Беларуси. Ну вот британские источники сообщают, что оно по-прежнему, по их оценке, маловероятно. И еще интересная тема. Кто все-таки первый начнет наступление? Эта тема также поднимается в издании Financial Times. И здесь заголовок, как вы видите, помогут ли танки Украине подготовить весеннее наступление. Здесь оценки следующие. Масштаб этих поставок. Нам известен, но вот сроки нет. Поэтому сделать конкретный вывод, будет ли танковые кулаки готовы к весне или нет, опять же, нельзя. Я, честно говоря, тоже склоняюсь к тому, что все-таки каша определенная будет с этими танковыми поставками, потому что есть и разные виды танков. Все это нужно обучить, сформировать. Экипажи, да, это переобучение, это займет какое-то время. И, возможно, как обычно, все это скрывалось, и на самом деле экипажи уже готовили. Но это, опять же, не факт. Мы здесь никак пока эту информацию не про пока какой-нибудь там министр обороны Украины Резников не выйдет и не ляпнет, что «А, мы уже заранее обучали наши экипажи на Абрамсах». Ну и, наконец, идем с вами дальше. Далее у нас информация по поводу доклада РЕНД. Доклад «Длительная война». Вы знаете, Рент это вообще такая разведывательная частная компания которая работает на пентагон причем эта компания появилась в середине 20 века то есть у нее уже такой знаете стаж серьезный зарабатывает она огромные деньги там сотни миллионов долларов делает она аналитические доклады и вот здесь по сути они говорят что соединенные штаты должны избежать долгого конфликта то есть им нужно избежать его любой ценой объясняют почему рисуют довольно интересные траектории первое есть ли возможность использования ядерного оружия? Вот этот вопрос, который всех очень сильно пугает, закономерно, мы же не хотим с вами погибнуть все, да?» Сегодня, кстати, Медведев эту тему поднимал в своих публикациях. Он сказал, что Третья мировая будет вестись не танками-истребителями, а что уж тогда весь мир в труху. Честно, я здесь с Медведевым согласен. Прямой конвенциальный конфликт России с НАТО, на мой взгляд, это какой-то невероятный сценарий. Потому что шансов у России в таком конвенциальном конфликте, если сравнивать все силы НАТО и силы одной России, без применения ядерного оружия, шансов ведь нет. А поэтому Медведев и пишет, тогда весь мир в труху. Ну и аналитики Ренда, поэтому применение России ядерного оружия все-таки считают маловероятным потому что ответная мера последует и такой вот ящик Пандоры открывать никто не готов. А, многие скажут, а почему вот аналитики уверены, что ответные меры последуют? Есть неформальные каналы передачи информации и Пентагон уже неоднократно рассказывал, что они доносили, что меры какие-то будут. И заметьте, ядерная карта звучит все-таки сейчас поменьше, чем был вот какой-то вот прям период, когда часто использовался этот аргумент непрямыми высказываниями а такими намеками возможна эскалация конфликта между россией и нато опять же оценивают в Ренде как маловероятную здесь я соглашусь по одной простой причине уже был прецедент когда американцы могли бы спокойно это использовать падение ракеты в польше и неважно что мы с вами все узнали в итоге что это была ракета украинского пво это можно было раздувать, но это решили замять. Это показало, что на тот момент также никто не стал поднимать градус э, напряжения. Далее, с точки зрения территориального контроля и к чему это может приводить, здесь американские аналитики считают, что вот тот контроль, который есть сейчас, он не является гарантом того, что конфликт на этом закончится. То есть даже если Зеленский пойдет на уступки, нет никакой гарантии, что Россия не пойдет дальше. То есть сухопутный коридор может не являться конечной целью. Ну и наконец, по поводу форум прекращения конфликта, полную победу, Одной или другой стороны аналитики Ренда исключают. То есть у них исключен такой вариант на текущий момент, как абсолютная победа. То есть они видят только возможность урегулирования на каких-то компромиссных условиях, как реальный сценарий. Да? То есть вот они говорят, что абсолютно победить никто не сможет. Но мы же с вами видим, что сейчас стороны выдвигают взаимоисключающие условия. А значит и переговоров не будет. То есть смотрите, здесь все крайне просто. Состоится решающая фаза. И после нее мы окажемся в новой реальности. В этой новой реальности стороны могут обновить условия, и переговоры уже тогда, возможно, появятся. Многие здесь очень сильно боятся повторения Минска, как с одной причем, так и с другой стороны. То есть и со стороны России, и со стороны Украины многие считают, что очередные минские соглашения, которые никто в итоге выполнять не будут, и на этот раз очередной раунд, такой вот временной, просто будет продолжаться, стороны начнут готовиться, и все возобновится с новой Интенсивностью. Ну что ж, это по поводу доклада Рент. В принципе, доклад довольно интересный, на мой взгляд, для аналитики. Но мне лично было интересно разбирать вот эти вот нарративы американской пропаганды в фильме «Путин и президенты». Вы знаете, здесь вот просто что ни нарратив, который в этом фильме встречается, то вызывает прям дикую улыбку, как минимум. Я вам сейчас просто начну рассказывать об этом. Но вот смотрите... О чем говорится в фильме. Путин всегда мимикрировал подзападника, но знающие люди в Вашингтоне раскусили его уже на ранних этапах. Но несмотря на то, что они его раскусили, что на самом деле Путин не стремится на запад, они постоянно с ним вроде как находились-то типа в дружеских отношениях. И поэтому дальше по фильму рассказывается, что вот Буш припоминал высказывания про душу Путина, но ничего не сделал. Обама сделал выбор в пользу санкций, не поддержав Украину в 2014 году. Трамп так это вообще, ну там естественно, потому что этот фильм прям вот демократы снимали. Но самое это главное, догадайтесь просто, кто главный герой. Конечно же это президент США Байден. Вот именно президент Байден, он разгадал-то Путина и вот дал ему... Ответ единственный из американских президентов, который смог это сделать в отличие от остальных. То есть они и Обаму, и Буша, и Трампа как таких вот неудачников обрисовали, и вот только дедушка Байден как главный герой и спаситель демократии в мире. Далее, они заявляют в фильме, что вот этот вот поход Путина против Запада был готов, ну, готовился как бы давно, естественно. При этом, вот если мы с вами вспомним все шаги России, то мы же там видели наоборот попытку стать частью западного мира. То есть в этом фильме развивается нарратив, что все эти попытки, о, вам, о которых вам могут рассказывать, и слова Путина о том, что он не против-то был бы и вступить в НАТО, но получали отказ, и попытки договориться о нерасширении НАТО, неформальные попытки, все, естественно, с отказом. Это вот оказывается мимикрирование подзападника. А то, что Соединенные Штаты после распада Советского Союза, и вот, казалось бы, вот же ваша победа в холодной войне. Но нет, шаг за шагом расширение НАТО на восток продолжалось, несмотря на то, что... Они ведь, например, вспомните встречи с Ельцином. Клинтона, Самые настоящие друзья. Но мы вот укрепляем, скажем так, от кого там в Европе укреплялись, это загадка. Далее, говорят в фильме, что после распада Советского Союза у Запада было много возможностей придавить Россию. Но Запад этого не делал. Но вот здесь, кстати, вопрос, а как собирались-то придавливать, потому что России ядерное оружие-то никуда не исчезало. Начнем с этого. Ну и здесь можно вспомнить... Например, знаменитый э, разворот над Атлантикой, когда началась американская операция в Сербии, то есть мы видим, что был период, когда уже даже при Ельцине, э, тогда это у нас глава МИДа сделал разворот этого самолета. Узнав о том, что началась американская операция в Югославии, не стал он долетать до Вашингтона. То есть мы с вами видим, что уже на позднем этапе Ельцина, даже у Ельцина уже понималось осознание, к чему все идет, но при этом раздавить Россию никто не мог, потому что понимали, что ядерное оружие, оно никуда не исчезает. И единственное, что спасает действительно Россию от того, чтобы Соединенные Штаты реализовали все свои хотелки, это тот самый ядерный зонтик. Далее, что интересно, в фильме почему-то просто игнорируются, вот это на мой взгляд важно, такие вещи, как поддержка России и США после терактов 9-11. Я буквально недавно в телеграм-канале публиковал, что у нас вообще-то Россия выступила в качестве транспортного хаба для НАТО, чтобы помогать перебрасывать американцам свои силы к Афганистану. Это просто вот исторический факт. Просто почитайте, как они использовали российские аэродромы с нашего разрешения. Многие даже вообще говорили, что в России чуть ли не появилась база НАТО. Конечно же, это было не так, но транспортный хаб Россия предоставляла. То есть, еще раз, Россия помогала США после 9.11, об этом в фильме ни слова. Также в фильме не рассказывается про то, что произошло с арабскими странами, про арабскую весну, не рассказывается про Майдан и про свержение Януковича, то есть там сразу Крым начинается, а что было до Крыма нет, то есть и формируется такой нарратив, что вот оказывается, посмотрите, Путин буквально идет и шаг за шагом сначала вот оттяпывает одну территорию, потом другую, а как это что произошло... Зачем какие-то сложности? Все очень просто делается, как в стратегии, да, в компьютерной игре, вот карта закрашивается, так вот, по мнению авторов этого фильма, происходило. Какие были внутренние условия истории распада Советского Союза, и что был, например, референдум о сохранении, где большинство жителей... Украинская СССР проголосовала за сохранение Советского Союза, и что все на это просто наплевали, и Советский Союз развалился благодаря конкретным персоналям. Про это тоже никто не говорит. Ну и наконец, можно еще здесь вспомнить, что вообще-то перед тем, как началась та самая февральская операция, Москва предъявляла Западу гарантии требования по гарантиям безопасности. Сесть за стол переговоров, сейчас подписать документы о нерасширении НАТО, но ведь это тоже было встречено полным отказом. Тоже про это не говорят. Ну, это к тому, как пишется история... Вот самый настоящий пример, это самая настоящая постправда, вот так это работает, меняются, какие-то фундаментальные вещи, казалось бы, оставляют, но идет интерпретация. То есть нужно еще раз просто всегда обращать внимание на сложные детали, нет простых ответов. А нам сразу скажут, что ну все, это кремлевская пропаганда, потому что вы начинаете вот вдаваться в какие-то детали, вот все же очевидно. На самом деле нет, процессы политические они... Они намного сложнее, и на них не дать ответ в там, часовом фильме, еще игнорируя какие-то важные факты. Ну что ж, наш выпуск подошел к своему завершению. Я надеюсь, что он вам понравился. Хотел еще, наверное, высказаться по Стрелкову Пригожину, но сделал это в своем телеграм-канале, просто прикрепив ссылку на свой выпуск от 26 числа. Если кратко... Стрелков отказался от предложения Пригожина вступить в Вагнер после ряда публичных оскорблений, но я еще 26 числа в выпуске говорил, почему это произойдет. И тогда еще не было известно ни о каких оскорблениях со стороны Пригожина. Конечно, если кратко здесь высказаться, я... Наверное, буду придерживаться той же позиции, о чем и говорил. Это конкурентная борьба, которая развивается за образ единственного и непререкаемого авторитета сейчас среди патриотически настроенных. С единственным правом на критику и Пригожин, и его команда сейчас это довольно эффективно отрабатывает, устраняя, на мой взгляд, Стрелкова, используя различные тонкие такие вот ходы. Ну что ж, подробнее в моем телеграм-канале. Не теряйтесь, подписывайтесь, находите ссылки, это несложно, вбивайте в Яндексе просто Дмитрий Никотин, Телеграм, наткнетесь в гугле Дмитрий Никотин, Телеграм, находите, есть страница Яндекс.Дзен, Рутуб, ВК. В общем, главное не потеряться, но Телеграм в этом плане предоставляет самые хорошие возможности. Спасибо всем еще раз, берегите себя, заходите, читайте наши письма, надеюсь, это вам поможет в том числе. До новых встреч и до новых выпусков.